Всем привет, показываю то самое топовое место для минки на карте вилла. Со стороны защиты эта тема работает очень неплохо, особенно если в первый раз пацаны взорвались. Можно ставить минку смело второй раз и здесь уже действовать немного хитрее, то есть поджидать. Да, то есть караулить это самое место, стоя за углом. Они же обязательно будут чекать эту минку, непременно ее взорвут. И в этот момент как раз... Забрать одного из них, далее вернуться к респе, обойти через подвал, забрать его еще раз вместе с медиком и закончить раунд, если вам повезет. Но есть и другой вариант. Например, один пацан уже взорвался, можно осторожно прыжками выходить. И опять же, если вам повезет, сделать что-то подобное. А теперь перевоплощаемся в самого мощного бойца Warface. Это, конечно, бронежилет питон, защитные перчатки... Тяжелые ботинки и шлем элиты. Это сверхтяжелая броня, которая позволит вам чувствовать себя практически неуязвимыми, особенно для противников вы будете казаться каким-то непробиваемым Много было ситуаций, когда броня действительно решала, позволяла делать ключевые фраги и забирать самые решающие раунды. Да уж когда выходишь с одним хп после таких перестрелок, только вспоминаешь свою охренительную броню. Так чему же я веду, ведь собрал я все это не просто так. Знаете ли, цель была только одна, это играть как можно более жестко. То есть выходить первым, делая при этом и одно, и два, и три убийства подряд. Ну и в спину я тоже заходил. Кстати, этот медик, который только что реснул ему удалось скрыться. Он просто охренеет, я вам скажу. Слушаем внимательно, считаем выстрелы. Стрелял по мне три раза, так и не убив. Да, с одной стороны все выглядит но ну, очень просто, если у вас в руках винтовка топ-уровня, например, М16-3, либо берета. Но что же делать тем, кто пришел в игру совсем недавно, либо вот только-только зарегистрировался? И скажи вам, сейчас даже на галочках можно построить себе такую же мощную сборку, сделать что-то подобное, выбрать оружие. Не сильно наступающая М16 И это за варбаксы, все доступно с самого начала Практически, уже с 11 ранга Вы можете открыть коробки с МСБС Радон Кстати, хватило всего 10, чтобы выбить его на 3 дня Но он может выпустить навсегда И здесь от вас только требуется накопить какую-то сумму варбаксов Пускай это будет 20 тысяч, чтобы закупиться по полной И начать игру с хорошим оружием И что самое интересное, не менее топовым снаряжением Сейчас все покажу Вот как-то так вы можете выглядеть уже на щиточке. Это 60% защиты головы плюс реген, 50 очков брони на тело и по 20% руки и ноги. Оружие хоть и на время, но зато самое топовое за варбакса, ну в пределах доступного разумеется. Все шмотки поначалу закупаете на время, тот же бронежилет арма 1000 варбаксов. Сразу за ним защитные перчатки за 505 и тяжелые ботинки за 1000, которые даже админ вас будут спасать.